Здравствуй, это я. Объясни, что это? Оскорбленная самолюбие нации? В прошлом обездоленная, Которой необходимы самоутверждение? Или что-то другое? от сегодняшних проблем для причина не решать их коллективный поход в прошлое массовое воспоминание Сытость? Сытая философия? Голод. Понимаешь? Воспоминания ⁇ это голод. Голод. Просто не хочется ворошить прошлое. Потом многое забыто. А я тебя напомню? А что ты знаешь об этом? Немного. То, что не знаешь ты. Бей, что? Бей, что? Бей, что? Бей, что? Бей, что? Бей, что? Бей, что? что? Бей, что? Бей, что? Бей, Объясни, что это. Кончилось время гордой самоуспокойности. Скоро будем кулыкаться в противоречиях. началась драма и Драма идей. Ты помнишь? Ребята, не тащите на себе прошлое. А как быть, если прошлое со мной, если у меня есть память?